Бабочка, как в стремилась так недолима в любовь в волшебную страну, где назову меня. Прошилась я Прекрасная страна любовь, Страна любовь, Ведь только было И только мне ней счастье. Пришли, Тебя тут -то нет, тоже уж не морщась. Я поняла любовь страна, где каждый человек предохвощик. Мое имя. чем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати неверная страна любовь там каждый человек предатель но снова Pretty mm little. -hmm.